Привет. Привет. Здарова. Че улыбаешься так? Ну ч просто, просто не хорошее. А, скажи мне тоже. Я тоже хочу улыбаться. Жизнь прекрасна, погода хорошая. А, супер. Ты откуда? Я из Киева а ты. А, я тоже с Киева. Не видно, да? что он оделся. Ага, ну да, да. Ты ч как, как? Ну, насчет этой войны? Чего думаешь? А похуй, что? Похуй. Похуй. Это... Русским, блядь. относитесь как... Все... А, значит, как... Все, все, все воры, блядь. И а. эти, блядь. Ты тоже? А? Ты тоже вор? Я тоже, конечно. А, а русским как относитесь? Да так же, как хохлам, блять. А как хохлам как относитесь? Хорошо. Опитительно? А, понятно понятно. А, Ошибка. А? А ты? Ну я, конечно, плохо. Я же хохол. Плохо, да? Конечно, я же хохол. Че с Ну. Че у Да просто хорошее настроение, Не видно, что я хохол? А А что, хоху так делают? Такого не знал за них. Да, они всегда так делают. Если хохол, плохой хохол ругается, сама. Хороший хохол <смех> ты, <блин. смех> вот. Ладно, чёрт, ну а чё делать? Значит так, не, я тут таких не видел, честно Все нормально разговаривают То Но есть, спроси, почему не хрюкаешь? Они скажут ещё что... Да они ещё вольнут тут нахуй, блять Да ладно, все. Ты... А Здесь такие-то блядь. Ну, не ты... очень хорошие Давай я тебя вывезу этот Русским а нахуя там еще хуже, пидорасы такие же, блядь. Почему хуже? Да то же самое, блядь. А чем одно и то же, один народ, блядь. Понятно, понятно. Как? -то... Разве нет? Да, не знаю. Я не знаю, я же не у русских, я тут. В Украине тоже, что-то, блин, то свет да. тухнет, то интернет пропадает. Да. Не, я нормально. Я вот подключил этот старлинг охуительный, работает генератор. Тоже поставил на дачу. А -а -а. Нет, я. Работа. Не лагаю, блин. Вообще шкаф, что сказать. Где-то я в балкон поставил. А? Я в балкон поставил. Дизельный. Это... Двигатель. А это как что за А, на балкон поставил? Да, генератор дизельный. А, этот.